Elements 5, компания, в которой мы сейчас развиваемся, получаем выплаты еженедельно, получили подарки и есть ребята очень, очень важные новости, о которых мало кто знает. Именно об этом я вам чуть ранее говорил уже и сейчас это подтвердилось. Поэтому внимательно досмотрите данное видео до завершения, обязательно поставьте огромный лайк под этим видео и смотрите. Это уже доказанный факт, о котором я говорил еще месяц назад. Сейчас оно подтвердилось. Это о чем говорит? О том, что действительно я прав. И то, что сейчас происходит, это хорошие пруфы. И здесь можно хорошо заработать. Итак, смотрим, о чем я говорил ранее. Акцию продолжили для всех новых клиентов. С нашим брендом вы зарабатываете и собираете коллекцию подарочных украшений. Здорово! Elements 5 – надежная компания, которая ценит свою репутацию. К каждой посылке теперь прикрепляются важные документы. Копия регистрационного сертификата в Панаме, вот он, плюс договор о выплате бонусов покупателю. С подписью казначей и секретаря Elements 5. Каждая ваша покупка подтверждена гарантиями со стороны компании. Укрепляя свои позиции на международном рынке, мы дарим надежность и безопасность своим партнерам. Не забудь... Друзья, новость просто шикарнючая. Это просто супер. Более того, напомню вам о том, что акцию, которую мы хотели, чтобы продлили, благодарю всех, кто ставил лайки под видео. Это вот очень важно было, потому что каждый из вас э, проявил себя. И благодаря вам, ребята, все вместе мы достигли того, что акцию продлили. То есть сейчас те, кто не успел сделать покупки новые и получить подарок, а я напомню, что подарок стоит 1000 долларов, каждый может сделать это. Что мы имеем, ребят? Теперь мы имеем очень шикарные возможности. Давайте я вам все это сейчас продемонстрирую и покажу. Это важно, вот это посмотрите, это действительно важный момент. Буду говорить все по порядку, поэтому досмотрите. Очень важно, все распишу, расскажу, что вы получаете и как вы все это делаете. Вот будет все рассказано прямо сейчас. Итак, первое, мы проходим абсолютно все регистрацию по... Ссылочки в описании. Более того, неважно, где вы живете, с любой страны делаем только регистрацию по ссылке в описании. Далее. Далее покупка от 100 долларов и выше. Это важно сделать сразу. Как делается регистрация и как делается покупка, все инструкции есть в описании. Более того, вам для этого нужно будет Binance. Ребята, ссылочка на Binance. Как зарегистрировать Binance, тоже вы найдете в описании. А теперь важный момент. Что вы получаете с того, что вы зарегистрировались и сразу сделали покупку? Вы инвестируете всего лишь 100 долларов. И сразу вы получаете подарок стоимостью 1000 долларов. Выплаты каждую неделю. От той суммы, что вы проинвестировали в данном варианте 100 и полный пакет документов на вот эти все изделия, на все эти покупки, которые у вас будут совершены. То есть, а там будет сертификат качества и гарантии, ребят. Вы только вдумайтесь, вы проинвестировали всего лишь 100 и сразу 1000 подарок получили. Подарок стоимостью 1000. Выплаты каждую неделю вам будут приходить. И документы. Сертификат и гарантии. Ребят, это просто супер. Сейчас есть такая возможность, наверное, лучший способ заработка. Как... Сделать регистрацию, инструкция есть в описании. Как сделать покупку, инструкция есть в описании. Как зарегистрировать Binance, тоже инструкции все есть в описании. Даже как сделать покупку с обычной карты банка на Binance, инструкции тоже есть в описании. Ребят, если какие-то вопросы у вас остались задавайте их в комментариях я всегда готов помочь не забудьте подписаться на наш телеграм-канал всего лишь два шага и это лучший способ заработка на сегодняшний день это однозначно не упустите такую возможность потому что эта акция она не безгранична воспользуйтесь ею сейчас и уже в ближайшее время вы получаете буквально через два дня в любую точку вам придет подарок все за счет компании полностью все Расходы компания берет на себя, почтовые расходы, упаковка, доставка, все компания оплачивает. Вам приходит чистый подарок стоимостью 1000 долларов. Вы вдумайтесь, вы проинвестировали 100 долларов, а подарок пришел стоимостью 1000. То есть 900 долларов вы сразу заработали на ровно месяц за пару дней, вы уже в плюсе. Дальше идет чистая прибыль. Ребят, принимайте правильное решение, каждый об этом думает сам, сам принимает. Но мое лично субъективное мнение, каждый, кто сейчас начнет зарабатывать, в Elements 5, каждый заработает. открывается новые страна, развитие идет шикарное. И все, кто искал пассивный доход, ребят, вот вам пример. Вы видите сами, получилось у меня, получится и у вас. Все ссылки в описании, не тратим время, потому что здесь каждый день дорог. Каждый день вы можете получать какой-то процент от прибыли. И чем больше вы думаете, тем больше тратите время на то, что просто рассуждаете, получится, не получится. Попробуйте и проверите, получится или нет. Я вот так считаю. Я считаю лично так. Все, ребят, подпишитесь на наш YouTube-канал, на наш телеграм канал в описании подпишитесь. И все ссылки, как сделать регистрацию, в описании. Как сделать покупку, тоже в описании. Не тратьте время, ребят, а хоть раз в жизни просто примите правильное решение. Правильное, ребят. А правильное решение, это начать зарабатывать и иметь пассивный доход с любой точки земного шара. С любой страны вы можете зарабатывать в элемент 5. Еще получить подарок стоимостью 1000 долларов. Поспешите все ссылки в описании.